Всем привет! Сегодня я расскажу, как работать с веб-интерфейсом системы GPS-мониторинга SkyRiver GPS с использованием сотрудниками мобильного приложения SkyRiver Tracker либо же стационарных GPS-трекеров или трекеров с подключением прикуривания. Данное видео будет полезно руководителю, будь то супервайзер, менеджер, который хочет видеть местоположение своих сотрудников как в реальном времени, так и пройденный маршрут за прошедший период. Для этого у нас в веб-интерфейсе реализован функционал удобных отчетов. Для начала работы с веб-интерфейсом необходимо в удобном для вас браузере, я буду использовать Google Chrome, перейти по нашей ссылке для доступа. Например, на Skyriver.ua, либо другая ссылка, которая указана в вашем договоре. Выбираем новый интерфейс, после чего вводим логин и пароль, который был вам предварительно выдан. и выбираем язык доступный из списка. На первой странице интерфейса во вкладке контроль слева представлен перечень наших контролируемых объектов и нажав на кнопочку в виде глазика на нужном объекте мы увидим его текущее местоположение на карте, если объект на связи или же местоположение при последнем коннекте. Для того чтобы получить быструю информацию о текущем местоположении всех наших объектов, то кнопку глазик Отмечаем на всех объектах. Под картой размещена таблица с информацией о событиях, о которых мы поговорим позже. Для более детальной информации по пройденному маршруту мы воспользуемся суточным сводным отчетом Multitrack. Перейдем во вкладку «Отчеты по передвижению» и выбираем «Суточный отчет». В суточном отчете выводится полная информация по передвижению выбранного объекта за определенный промежуток времени. В отчете отображаются следующие данные о пробеге, время в движении простой, средняя скорость за период максимальные, начало, конец движения и другие. Также все эти данные вместе с таблицей, где перечислены посещенные объекты, можно экспортировать в Excel-файл. Приведем пример. Чтобы построить суточный счет, нужно в поиске ввести номер автомобиля, либо выбрать из списка доступных. После чего выбрать нужный промежуток времени, заполнить информацию период с, потом по, указать стоянку в минутах. Выбрать нужную графу адреса плюс геозоны, только геозоны, только адреса. Нажать отчет и сформировать. Ниже появится таблица с полями местоположение, прибытие, отправление пути, стоянка, пробег. Также эти поля можно скрыть. Для этого следует нажать на значок в правом углу таблицы и убрать галочки напротив данных, которые в отчете не требуются. Если выбрать пункт только геозоны, то в таблице в поле местоположения отобразятся только парковки объекта в геозонах. Адреса будут только по точке остановки и точке отправления объекта. Если выбрать пункт только адреса, то в таблице в поле местоположения отобразятся только парковки объекта по адресам. Еще ниже отобразится соответствующий трек. Данного объекта за указанный промежуток времени, где будет видно зеленой меткой точку отправления автомобиля, соответственно красной меткой точку остановки, также синими квадратами стоянки автомобиля. Если нажать на точку трека можно увидеть информацию И перейти в журнал данных, создать круглую зону, а также увидеть информации о координатах данной точки, скорости передвижения объекта в данной точке, количество спутников, а также дату-время пребывания объекта в данной точке. Внизу дополнительная информация о датчиках. Есть возможность выбрать доступные типы карт, для этого следует нажать на окошко в правом углу карты и выбрать необходимую из списка доступных. Теперь переходим во вкладку ⁇ Сводный отчет ⁇ который позволяет строить отчет по пробегу по всем или же нескольким объектам за определенный промежуток времени. Отчет содержит следующие поля ⁇ Объект период, пробег, время движения, время простое, средняя скорость, максимальная скорость, начало, окончание движения, шоссе, город, расход. В отчете доступен фильтр данных рабочего времени. Так, без настроек рабочего времени вашего автопарка возможно отфильтровать данные в нерабочее время. Данные в отчет будут попадать только с указанного периода. Чтобы построить отчет, нужно в поиске найти соответствующий объект, в данном случае авто, указать интересующий промежуток времени, поставить галочку в графе «Разбить по дням», если это необходимо, и нажать «Сформировать». Данные, которые получились в таблице, можно экспортировать в Excel-файл. Теперь перейдем в отчет «Мультитрек». Это графический отчет с возможностью одновременного отображения нескольких маршрутов передвижения, транспортных средств за указанный промежуток времени. Цвет трека задается в настройках объекта во вкладке «Контроль». Отчет отображает маршрут исследования парковки. Чтобы выполнить отчет, необходимо слева поставить галочки возле необходимых объектов, так как отчет выполняется за период, то его необходимо задать верху над картой, указать длительность стоянки, нажимаем просмотр. После чего на карте отображаются два маршрута по указанным объектам. В системе есть возможность настраивать события для транспортных средств, либо же ваших сотрудников. Для этого в справочнике должны быть созданы геозоны. В редактировании объекта переходим в события. Если есть необходимость контролировать въезд-выезд объекта из геозоны, ставим галочки в зону контроля, уведомлять о входе в геозону, либо уведомлять о выходе из геозоны. Не забываем перед этим выбрать из списка сами зоны контроля и отметить нужные галками. Также для контроля превышения скорости в геозоне или вне геозоны можно задать необходимое значение скорости. Например, в геозоне ставим 50 км в час не превышать, а вне геозоны 90. Когда ваш сотрудник либо транспортное средство превысит заданную нами скорость, есть возможность включить оповещение на указанную электронную почту. Также система позволяет в настройках событий задавать события для объектов на основании различных датчиков доступных из списка. Например, скорость по GPS, датчик суточного пробега, количество спутников и другие. Также устанавливать приоритет. Надеюсь, вам после этого ролика стало понятно, как работает приложение трекинга Sky River GPS и группа отчетов, которая позволяет контролировать передвижение вашего автотранспорта и персонала. Также не забываем, что доступно приложение на Play Market для быстрого контроля Sky River Control. О нем мы вам детально рассказывали в другом видео. Если еще не смотрели, то ссылка на видео в описании ниже. Благодарю за внимание и надеюсь, это видео было для вас полезным.